Выделяют пять основных органов чувств. Их также называют органами восприятия. Это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. К дистанционным относят нашу способность четко видеть, ясно слышать и чувствовать запахи. А анализирует полученную информацию мозг человека. Большую часть информации о внешнем мире около 80% человек получает через глаза. О том, как сохранить зрение, мы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях офтальмохирург, доктор медицинских наук Татьяна Юрьевна Шилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Миопия, близорукость, самая частая, самая распространенная проблема со зрением, и это патология даже зрения, да? И мы понимаем, что э, у нас была проблема, которая связана с паникой ухода с рынка мягких лиц европейских. Э, оправдана ли она или чем-то можем заменить какие-то варианты из Азии, может быть? Ну, на самом деле, действительно, некоторый промежуток времени, месяц назад, была паника, связанная с приостановкой появления на рынке российском контактных линз европейских производителей и американских производителей. На самом деле, европейские производители ушли с нашего рынка, а вот американские остались. И поэтому, в целом, паника, наверное, была, ну, пред, предвосхищала появление российских, линз, и на сегодняшний день они заняли определенную нишу, порядка 10-15% рынка, заняли контактные линзы российских производителей, о которых мы раньше даже не знали. И как они? Они, ну, надо сказать, что материал для этих линз, он импортный, и станки, на которых изготавливаются эти линзы, тоже, тоже импортные. Но в целом, я думаю, что для тех э, наших потребителей контактных линз которые которым нравится этот продукт э, но ну, они будут в той или иной мере замещать э, европейское. Вот я являюсь тем самым потребителем этих услуг и чувствую, что в ближайшее время мне придется заказывать российские линзы. Потому что я пользуюсь контактными линзами уже больше 10 лет. Одними и теми же. И сейчас я столкнулась с тем, что они сначала дико выросли в цене, а сейчас их, в принципе, нет нигде на складе. Не могу найти. Как правильно мне перейти на другой вид линз? Пробовать разные, пока не подойдут? Обратиться к офтальмологу или достаточно просто прийти в какой-то салон хороший. А, ну, если говорить о контактной коррекции, то в целом это не самый хороший способ коррекции. И вот а, Павел пользуется тем безопасным способом. Он надевает очки, и это а, хорошая альтернатива ношению контактных линз. Кроме того, контактная линза она в долговременной перспективе всегда опасна инфицированием, дистрофическими изменениями и всякими прочими вещами. И э, поэтому офтальмологи, особенно офтальмологи, хирурги, которые выполняют лазерную коррекцию зрения на сегодняшний день феноменально быстро там, в течение 25 секунд, говорят, что ношение контактных линз – это нехорошо, говорили об этом и раньше, поэтому предлагают тем, кто пользуется контактными линзами и хочет сэкономить, выполнить лазерную коррекцию в том числе, потому что в долговременной перспективе, безусловно, это очень удобный и хороший способ видеть своими глазами навсегда, по сути, поэтому вот тоже как вариант. Ну вот, лазерная коррекция показана всем миопам. Всем людям с близорукостью? Или есть какие-то особенности? Ну, лазерная коррекция, на самом деле, это косметологическая процедура. Мы говорим о том, что человек, который пользуется очками, это не больной человек. Это некая... Ну, эстетическая проблема, если нет других каких-то проблем внутри глаза. Поэтому, делает ли лазерную коррекцию, человек, прежде всего, принимает это решение самостоятельно. Но надо сказать, что на рынке услуг по лазерной коррекции произошли э, те же изменения и та же паника. Она есть и на сегодняшний день, потому что нет... Э, традиционных поставщиков контактных линз, к которым мы привыкли. Кроме того, возможно, вы пользователь контактных линз, которые отличаются по стандартным параметрам. Допустим, те люди, у которых высокий минус, высокий астигматизм, они в целом могут не получить свои контактные линзы. Не только срок удлиняется и стоимость увеличивается, но и некоторые продукты в целом ушли с рынка. Европейские производители, а многие в целом ушли. Поэтому люди с высокими, допустим, аномалиями да, когда этот минус там 10 больше э, высокий астигматизм они вынуждены в целом э, очки неудобны в этом случае поэтому приходить для того чтобы мы нашли для них прекрасный способ коррекции и вот если есть медицинские какие-то ограничения будь то изменение в роговице какие-то или ну, заболевания то есть если э, роговица больная то делать лазерную коррекцию нельзя если внутри глаза есть еще какая-то проблема связанная с хрусталиком допустим тогда мы находим другие способы коррекции ну насколько я помню еще из есть... 15-летней давности обучения в институте на кафедре офтальмологии, то коррекция зрения с точки зрения близорукости – это насечки на роговице, нанесение насечек на роговицы. Что-то изменилось за 15 Ой, лет? Ой, конечно, что в ну, насечки да? – это, это был действительно вчерашний день, но это был этап развития офтальмохирургии. Но, конечно, он давно забыт, и мы не делаем насечки. И в целом, это действительно травматичная для организма и для глаза операция. А сейчас мы выполняем, ну, если говорить о… Топовая операция, которая вот на сегодняшний день дает возможность прямо на следующий день вернуться к привычному это образу ласик. жизни. Это даже не ЛАСИК, потому что а -а -а. Ласик это тоже глубоко вчерашний день. Ухи. Это 20 летней давности операция, которая тоже наносит серьезные повреждения роговицы, потому что создает не прирастающую никогда крышечку в роговице, Прямо сейчас, может вы знаете, я хотела бы просто и для Павлы, и для наших телезрителей показать такое захватывающее видео. Мы были у вас в операционной и там действительно космическое оборудование стоит. Давайте посмотрим, если вы сможете, прокомментируйте, пожалуйста. Да, ну, как проходит, как долго длится, э, да, и каковы, может быть, разные этапы э, этой самой операции. Да, но для того, чтобы выполнить операцию, мы должны выполнить комплексную диагностику зрения, вот то, что происходит э, сейчас, то, что мы видим на экране, то есть мы осматриваем пациента э, снаружи, внутри, выполняем различные диагностические процедуры, которые позволяют измерить толщину роговицы, ее геометрию. И вот то, что сейчас представлено на видеосюжете, это операция смайл Smile. Smile, очень красивая операция, которая позволяет нам э, выполнить коррекцию в течение 25 секунд. То есть это операция не LASIC, а вот то, что мы видим сейчас, это уже ласик. То есть тут фрагменты, вот э, открытие крышечки, это методика ласик. Вот эта часть, это методика смайл, когда крышечки нет, и хирург в течение 25 секунд выполняет э, извлечение тонкой, тонкого слоя роговицы внутри нее через маленький вход всего в 2 мм. И вот э, снимаем мы пружинку, по сути, вот операция длится ровно столько, сколько мы видели этот сюжет. И на следующий день человек видит своими глазами. И навсегда.